Большое спасибо за приглашение. И хотелось бы рассказать, какие тенденции, какие возможности именно ультразвуковой диагностики в исследовании образования щитовидной железы. Ультразвуковое исследование сейчас как первичная диагностика, так и дифференциальная диагностика является ведущей по дальностью по выявлению очаговых образований Чаще всего встречается это дифференцированный рак щитовидной железы. И мировая тенденция, что как в России, так и в мировом сообществе из-за этих изменений неуклонно растет. В планом исследовании, которое мы применяли ранее, где-то в 92-х годах, когда Б-режим Доплер выявлялся, сейчас идет тенденция к возрастанию данных выявлений и более 40 процентов уже нашими современными сканерами выявляется очаговое образование где-то даже менее 2-3 миллиметров также ультразвуковая диагностика в связи с тем, что есть распространение процессов, послеоперационные изменения, прогрессирование процесса, применимо это 10-20% от уже прооперированных нами пациентов. Следует отметить, что именно выявление очаговых образований и именно рака щитовидной железы. Это командный мультисцентральный подход. Участвует не только в диагностика. Это онкологи, эндокринологи, лабораторная диагностика. Конечно же, такие модальности уже более высокотехнологичные, когда при распространении процесса мы используем и компьютерную томографию, и магнитно-резонансную томографию. Не можем не отметить, что цитология, патоморфология. Сейчас очень применяется Именно макулярная генетика, но и ядерная медицина и радиология. В алгоритм изменений подозрения на считаемую железу мы включаем и клинические анамнезы, и данные, и как первичная диагностика уже выходит на первичный этап. Это мультипараметрическое исследование, в которое входит б режим режимы режиме доплерских характеристиков. Широко стала применяться анастография. У нас был... Возможность применения контрастной исследования. Ну и, конечно же, только маленькие образования могут осуществлять функциональную биопсию под ультразвуковой навигацией с последующим цитологическим исследованием, а распространенность процесса, значительные размеры опухоли за грудиным расположением и отдаленное метастазирование это другие технологии, это магнитно-резонансная томография, компьютерная томография с контрастированием. Задача ультразвукового исследования это выявить образование в B режиме сертифицировать ее по категории тайрац, Если это образование, нужно подвергать функционной биопсии под наведением. Интраоперационные ультразаковые исследование широко используется, но и осуществление навигации при любых видах абляции. Тонкоигольная биопсия раньше считалась золотым стандартным поражением, но сейчас это все-таки диагностический метод первой линии, потому что есть и отрицательно и положительные изменения, и иногда снижается эффективность при многоузловом зубе. Цитологическая классификация тоже развивается. Как я говорила, мы работаем в тандеме с нашими Цитологами, и э, используется классификация без стыдов, которая в 2010 году была введена и сейчас модифицирована в 2017. Э, пути развития как, э, стратификации мы видите с 2009 года, э, очень много публикаций, и э, она усовершенствуется с каждым годом практически, и уже... Э, как я расскажу далее, и имеется опыт применения в России. Это мы все знаем: четыре признака: преобладание вертикального размера над горизонтальном, выражено снижение эхогенности, нечеткость контуров и микрокальцинаты, характерные для закачественного процесса, А для доброкачественного процесса, который можно наблюдать, это простые кисты, губчатые узлы и более детальное наблюдение из-за гиперхогенное очечковое образование менее 15 в первом случае и 25 миллиметров во втором. Классификации много, как я уже говорила: есть европейские, корейские, американские классификации. Европейская применяется у нас по клиническим рекомендациям, которые, я уже говорила, эти по. Признаки. В комментариях есть, что применение эластографии и дуплерские методики в узлах носит рекомендательный характер. Внедряется широко, вы видите, диапазон именно мультроцеловое исследование российские классификации, в которых учитываются не только большие признаки, но и малые признаки. Это умеренное снижение хогенности, неравномерность хогенности узла, округлая форма, неравномерная толщина холона, наличие уже макрокальцинатов, акустическая тень. Учитывается жесткость образования при эластографии в качественных количествах характеристиках и патологический рисунок при доплерских характеристиках. Эти Выявление этих малых признаков позволяет иногда повысить чувствительность и специфичность выявления злокачественного образования при, на, при исследовании щитовидной железы. Как я уже говорила, дифференциальные и медулярные раки при клинических рекомендации основная роль ультразвуку относится все-таки для уточнения показаний на тонкоигольную биопсию, распространения процесса и состояния лимфатических узлов. Слатификация по категории европейской классификации. При медулярном раке упоминается, что классификация, конечно, имеет меньшую чувствительность и специфичность в отношении медулярного именно рака, потому что многие исследователи принимают за медулярный рак иногда семиотику именно коллоидных неоднородных узлов, и с чем повышается именно направление на тонко игольную биопсию. Следует учитывать также при наблюдении за пациентами это пациентов в группе РИСК. Это семейная анамнез при появлении рака щитовидной железы, облучение головы и шеи в анамнезе, возраст моложе 20 лет, постоянная дисфагия, клинические проявления голосовых связок, узловое образование щитовидной железы, выявлены сейчас обширно на позитронной мерсионной томографии. Очень часто такие пациенты поступ... именно приходят на исследование повышения уровня, как мы знаем, базального и стимуляционного кальцитанина, особенно при медулярном раке, и выполнена операция по поводу рака щитовидной железы в анамнезе. Поэтому это будет более часто наблюдение. И если есть эти подозрительные признаки, конечно, это направление на тонкую игольную биопсию. Протез злокачественного узла чаще всего, папиллярный рак, это те, которые которым мы привыкли, это большие признаки. Но и следует учитывать малые признаки. Чаще всего это мы классифицируем как тайрат-4. И характерны они могут быть для фолликулярных опухолей и медулярного рака. Но следует помнить, что фолликулярные опухоли могут быть и изохогенные, и гиперхогенные – и с четким и ровным контуром. И если есть какие-то подозрительные изменения, все таки при больших размерах, нужно учитывать это и тоже направлять на игольную биопсию. Гиперхогенные фолликулярные раки выявляются от 2 до 4%, смешанные хогены с 5-10 наблюдений. И иногда вот из-за хогенной раки это 15-20% могут быть поражены. И следует сейчас учитывать по поводу, что макрокальцинаты, руководовая кальцинация по типу эг, это яичная скорупа, раньше считала, что это система доброкачественного процесса, но мы видим два примера. В первом случае это медулярный рак, а во втором случае это папиллярный рак, который был выявлен у нас в учреждении. Кальцинаты, это тоже мы Применяется методика микропюр, программное приложение выявления микрокальцинатов, потому что очень всегда серьезно нужно... Относиться, когда мы видим гиперхогенные включения, которые свойственны для коллоидов в анахогенных узлах или в коллоидных гучетых узлах. Но вот есть применение этой методики, не всегда она работает. Есть сложноположительные результаты при ее использовании. Мы видим наверху, это именно когда коллоид, мы видим, что он может также подкрашиваться повышенным. Определение объема операции крайне важно для узакового исследования, потому что при клинической оценке они идут... Если мы видим поражение лимфатических узлов или инвазию в мягкие ткани органы шеи, идут это или операции только лимфоэнтермии, или расширенная операция, которую могут применять хирурги. Распространение рака щитовидной железы крайне важно отмечать, когда раки с инфильтративным типом роста, на инопластические, инфильтруют карсу окружающую по паранхему сосуду, внутреннюю ремную вену, общую сонную артерию, уровня пищеводной трахеи. И мы, метод первичной диагностики, по сравнению с магнитной ядерной томографии, мы должны это учитывать и описывать. Распространенность также это метастазирование в лимфатические узлы, характеризуются сниженной хогенностью кортикального слоя и включением микрокальцината в структивные кортикальные условия либо зон кистовидной перестройки. Ну и отдаленное метастатизирование при исследовании брюшной полости и исследовании костей. Следует учитывать и режимы цистерно-доплерского картирования. Это особое место. Мы знаем, что опухоли клетки щитовидной железы способны стимулировать ЛГНС, И для роста опухоли щитовидной железы уже достигают диаметра сосуда 2-4 мм. Это сложные оценки сосудистой сети узлов, щитовидной железы обусловлено строением функциональным состоянием сосудов. И ключевую роль играет фактор роста сосудистого эндотелия. Он очень используется при выявлении экспрессии гена, повышении экспрессии, которые используются сейчас в молекулярной генетике, характерно для фолликулярных опухолей. Все знаем дифференциальные типы сосудистого рисунка, они не изменились, первый, второй, третий, четвертый тип, но следует отметить, что сейчас появляются новые методики, Екцинстан их уже упоминал, это визуализация микрососудистого кровотока СМИ, которые обеспечивают именно выявление микрососудов при... На инфильтрации опухоли. И расчет индексовой воскурализации также важен. Качественная оценка патологического рисунка тоже мы описываем в своих протоколах, но, к сожалению, и на чувствительно-специфическую диагностической точность этой методы пока достаточно низка. При количественной оценке фолликулярной опухоли, которую сейчас используют очень широко, это и как расчет линейной скорости кровотока в интернудуляемых и перенодулярных артериях, так и, и активация внутриузлового кровотока при злокачественной природе образований. Наши коллеги, вот Наталья Николаевна, они смотрели характеристику спектральных кровотоков в интернолюлянных сосудах и подтверждали с гистологическими исследованиями. И были получены значимые результаты в интернолюлянных сосудах, как составила именно 0,54-0,13 резистентности а в карцинолах 0,78-0,17. Это тоже крайне важно. Эластография широко внедряется в наш диапазон. Она может быть как компрессионная так и эластографией сдвиговой волны. Возможности это наличие выявления и образования и состояние региональных лимфатических узов. Рекомендации даны по эластографии еще в 2018 году. Основные виды я уже говорила. Используется как качественный анализ по шкалу эластичности, которая известно это критерии Рега и Астерия, так и полуколичественные, когда мы и смотрим коэффициент деформации. Эластография сдвигаемой волны с качественным количественным анализом тоже широко используется, тоже дает хорошие результаты, и количественный анализ также мы можем рассчитать. Но есть, конечно именно что могут быть ограничения этой методики. Это узловые образования менее 5 мм, а больше 3 см, наличие кальцинатов кальцинированной капсулы, возраст кистозной структуры, с особенно с геморрагическим содержимым, тоже может Это будет давать рожно-положительные результаты. Глубоко расположены узловые образования, узлы в перешейке рядом с трахеей и узлы, расположенные рядом с сонной артерией. И следует помнить, что не все могут иметь высокую жесткость. Медулярные и фолликулярные раки, так называемые мягкие раки, могут иметь пограничный эластотип и достаточно низкий коэффициент жесткости. Контрастно-усиленное ультразвуковое исследование тоже широко применяется. И по рекомендации СУМС, сочетание методов эластографии и контрастно-усиленного ультразвукового исследования в диагностике очаговых образований щитовидной железы повышает именно эту чувствительность эффективности методики. Но, э, показания – это многокамерное сложное кистозное образование с выраженным кистозным компонентом, очень широко применяется. Это выявлено узы в ультразвуковыми признаками рака при э, пограничном или Тайрат-4-5 типе, фолликулярные опухоли с выраженным кистозным компонентом, выявление остаточной ткани щитовидной железы в послеоперационном периоде или рецидив и оценка эффективности лечения во время и после радиосудной абляции. Для доброкачественных узлов были определены паттерны контрастирования, чаще всего это кольцевидный контрастное или контрастный паттерн и может быть гиперконтрастный. Для злокачественных узлов это гетероконтрастный, неоднородная с высокой чувствительностью специфичностью, как мы видим, гипоконтрастный паттерн и центропитальная перфузия контраста. Также возможный количественный анализ, чаще всего обращают наши коллеги, было достаточно большое исследование. На, именно на время, за которое интенсивность контрастного усиления падает в половину максимального значения уровня. И хотелось бы показать наблюдения, которые представлены. Мы видим в B-режиме два гиперхаодная образования с нечетким контуром. При цветном добровольно энергетическом картировании мы видим усиление симметричное сосудистого рисунка. При компрессионной ростографии первый. Мы видим, что узел достаточно мягкий с низким порогом коэффициента 0,9, а второй узел, узловое образование, мы видим четвертый эластотип и коэффициент 3,7. Но введение контраста как в артериально-то венозную форму различно. Мы видим изохагенный тип контрастирования и неоднородный тип контрастирования во втором случае, что и видно при... Исследование. В первом случае это узловая форма тиреидита, а во втором случае папиллярный рак. И еще хотелось бы показать несколько случаев, в которых исследование именно щитовидной железы было достаточно высоко, высоко показала чувствительность специфичность этой методики. Мы видим мелкие узловые образования с такими характерными кальцинатами на фоне тиреидита. И распространенные мы видим по всей ткани щитовидной лежит тоже микрокальцинаты. В Б-режиме уже. В режиме ЦДК мы видим в первом и втором случае повышение только сосудов и вокруг асимметрично, и по периферии. В режиме эластографии мы видим, что вся ткань железы и эти очаги достаточно жесткие, с высоким поругом коэффициентом. Выявляются патологические измененные и лимфатические узлы с микрокальцинатами. И в первом и втором случае это папиллярный рак, которым выявили непальпируемое образование на рутинной профилактическом осмотре. И еще один случай. Пациент 50 лет поступил на исследование с обширнейшим образованием кистозного типа, предположительно боковая киста шеи. Но при ультразвуковом исследовании мы увидим Именно очаговое образование с ничего неровным контуром. Что было подпускается это видео? Ладно. А вот. Это узловообразование. Мы видим, что кровоток как в узловом образовании, так и в солидном компоненте одинаков. И при эластографии мы видим, что высокий пороговый коэффициент. И в этом случае это был рак щитовидной железы в правой доли с метастическим поражением лимфатическим узлом, что и подтвердилось вот, обширность процесса на магнитно-темографическом исследовании. Развитие перспективы – это тоже... Возможно, искусственный интеллект, он тоже применяется сейчас в ультразвуковых сканерах. Чаще всего это быстрое измерение размеров и стратификация по системе Тайрац. Дальнейшее развитие видится, что это доработка системы Тайрас, возможно для солидно-кистозных образований, это использование контрастного усиления, если будет возможно дифференциальная диагностики фолликулярной опухоли, с сочетанием уже с применением нано технологий, молекулярных в онкологии и генетические особенности пациента. Ну и, конечно, как у нас демонстрировалось уже в первом догаде, это облятся очаговых образований, Щитовидной железы, доброкачественных колойных узлов, подтвержденных и минимальных размеров менее 10 миллиметров высокодифференцированных карцином щитовидной железы, которая применяется уже повсеместно. И хотелось бы пригласить на сессию Ультразвуковая диагностика, современный взгляд, диагностику чуговой патологии щитовидной железы мультидисциплинарный подход, перспективы, возможности, который состоится у нас в Санкт-Петербурге 7-8 апреля уже на Невском радиологическом форуме. Спасибо за внимание.